Всем привет! В сегодняшнем видео я расскажу, почему большинство из нас никогда не будет выглядеть так, как лидеры мнений и фитнес-блогеры в Instagram. Если мы сравним стандарты красоты, пусть даже прошлого века, когда речь идет о фигуре, например, 20-х, 50-х, 90-х годов, картинка будет радикально отличаться. Также быстротечно меняются стандарты красоты. И сегодня, на данный момент, исходя из того, что мы видим в соцсетях, конечно же также запросов которые поступают мне от потенциальных и нынешних клиентов это фигура песочные часы это узкая талия плоский живот объем сверху и объем на ягодицы и бедра, при этом с подтянутой гладкой сияющей кожей. Первый огромный фактор, который влияет на то, каким будет наше тело в плане его формы, это, конечно же, генетика. Это то, какая фигура заложена в вас, вашими мамой и папой. Генетика определяет длину наших костей, форму и места крепления и длину наших мышц, а также то, в каком месте у нас будет откладываться доминирующий подкожный жир. У девушек с фигурой песочной часы от природы жир не склонен к тому чтобы откладываться вот в этом среднем регионе скажем так в зоне живота пресса и боков в то время как у девушек с другими типами фигур например может не откладываться большая часть подкожного жира на бедрах а при этом откладываться на животе тем самым можно сказать сглаживая линию талии насколько реалистично человеку с типом фигуры не песочные часы сделать фигуру как у песочных часов сейчас мы разберемся во втором пункте как можно это сделать но на самом деле естественным путем вы мало можете на это повлиять то есть при помощи фитнеса да вы можете увеличить гипертрофировать какие-либо мышцы либо уменьшить процент подкожного жира но уменьшая процент подкожного жира он будет уменьшаться именно по вашему типу фигуры вы не можете убрать жир только на животе либо только на бедрах либо только на руках локального жира сжигания не существует Факт, жир уходит равномерно со всех зон и, к сожалению, с наших проблемных зон, то есть тех зон, где больше всего он откладывается, он обычно уходит последним, потому что там его больше всего. Поэтому у девушек с типом фигуры песочные часы, когда они набирают вес, талия остается по-прежнему узкой, то есть это кинетика. Второй фактор, это инвазивные, радикальные методы изменения фигуры, это это липосакции, это липоскульпты, это также то, что называется Brazilian бат-лифт, BBL, это использование разного рода имплантов, также удаление ребер, то есть это пластическая хирургия. Очень-очень-очень много знаменитостей и лидеров мнений на самом деле прибегали к подобного рода процедурам и пластическим операциям мало кто из них об этом говорит открыто что конечно очень печально если говорить с той стороны что этот человек например сделал какую-то процедуру а затем продает свои программы тренировок для того чтобы накачать ягодицы ну как бы камон как можно накачать ягодицы при помощи какой-либо программ тренировок до такого размера как импланты которые были там хирургическим путем размещены человек при помощи обмана зарабатывает деньги на комплексы от других людей и желание приблизиться к каким-то абсолютно нереалистичным стандартам красоты. Окей, okay. меня начинает бомбить, поэтому давайте переходить к ко... следующей теме. Совсем забыла вам сказать: не забывайте подписываться на мой инстаграм, потому что там вас ждет абсолютно бесплатный. No бушит fitness гайд в котором вы найдете 10 доказательных статей о питании, тренировках, восстановлении и в качестве бонуса, совет от психолога о боди-имидже и пищевом поведении. Еще, по сути, один метод, который может создать иллюзию песочных часов, это при помощи бодибилдинга, когда увеличивается объем дельт, широчайшие мышцы спины, также увеличивается объем ягодиц и ног за счет мышечной массы но при этом талия остается такой какая она заложена генетически если вы видите очень быстрый резкий прогресс у кого-то как кто-то там накачал себе ноги ягодицы и дельты для того чтобы создать вот эту вот иллюзию чаще всего это используется опять-таки фитнес-бикини то вы можете заподозрить наличие использования какого-либо допинга этот допинг способен подвинуть границы генетического окна гораздо дальше и увеличить объем тех же ягодичных мышц значительно больше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 того, как заложена генетикой, скажем так. Следующий фактор – это, конечно же, ракурс одежда, освещение. Лидер мнений прекрасно знают свое тело, они прекрасно понимают концепцию света теней и какая одежда подчеркивает их фигуру. Поэтому, когда делается фотография, во-первых, выбирается определенная одежда, хорошее освещение, плюс правильный ракурс, правильная поза, и создается иллюзия того, например, что далее гораздо меньше, чем она есть на самом деле, а бедра гораздо больше, чем они есть. Кроме того, там, скорее всего, было сделано просто сотня, а то и больше фотографий, из которых была выбрана в итоге одна. То есть мы сравниваем свое реальное тело, которое двигается в пространстве, перемещается с самым выигрышным 2D изображением. Сейчас я на наглядном примере покажу вам, как освещение, ракурсы и одежда может поменять фигуру. На мне сейчас обычная домашняя футболка и шорты, которые ядно делают меня... Более что ли прямоугольной, квадратной. Также сейчас освещение искусственное, не самое выигрышное, но вот так вот выглядит моя фигура в такой вот обычной одежде для дома. Как видите, сегодня уже дневное освещение, я разместила камеру ниже, на мне более облегающая одежда. И сейчас, как видите, моя фигура выглядит абсолютно по-другому чем на вчерашнем видео. Вот такая вот иллюзия получается. Если это видео вам нравится и вы хотите поддержать мой канал, то поставьте ему, пожалуйста, палец вверх, а также поделитесь им с друзьями. И еще один фактор, о котором я хотела бы поговорить — это редактирование фотографий, коррекция, Photoshop, фейстюн. На самом деле сейчас возможно даже корректировать свою фигуру на видео. Я вам сейчас покажу пример, и это на самом деле мне просто взрывает мозг, то, что это выглядит достаточно реалистично, и при этом нам кажется, что да если это видео то значит ну это реальная фигура человека но на самом деле нет тоже можно менять размер своей талии бедер длину ног Теперь не только на фото, но и на видео На самом деле, очень много звезд Были даже пойманы на использовании Подобного рода приложений Даже в рекламных компаниях собственных брендов Я здесь об этом говорю не для того Чтобы вы начали резко Использовать эти приложения А для того, чтобы вы знали просто о том Что такое существует Поэтому, если мы посмотрим на все эти факторы То стандарты красоты, которые мы видим в соцсетях Абсолютно нереалистичны И я считаю, что нам не нужно к ним стремиться Нам нужно любить свои тело и заботиться о собственном теле, а не сравнивать его с какой-то искусственно апгрейднутой картинкой в инстаграм. Если вам интересна эта тема, то вот здесь вот я оставлю еще одно видео, обязательно его посмотрите. Спасибо вам огромное за просмотр и до встречи в следующий раз. Пока-пока!